Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 5 сентября 2017 года. Канал Артподготовка. Программа Плохие Новости. Вячеслав Мальцев со мной в студии. Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из разлива. До новой исторической эпохи два месяца осталось. Шестьдесят дней. Ровно представляете. Так что еще вот нам осталось одно пятое число. Отметить в октябре, а уж в ноябре-то. И гей, гей как говорится. Причем, сегодня мистическое событие произошло. Я говорю, у меня мистическое сознание. И часто я думаю, что все это глупости. Но каждый раз подтверждается, что, что наверное, не глупости. Да? Вот мы с Андрюшей сегодня вышли из шалаша и пошли в магазин. Чаю купить, в общем там немножко нам нужно было сырой чай купить. И взяли какую-то тележку, заезжаем в магазин. И Андрей говорит, а где это ты взял, откуда Взял фейерверки. А мы и не планировали никакие. Я смотрю, в тележке фейерверки лежат, вот они. Ну, мы, конечно, от них бумажки все оторвали. Вот я не знаю, видно, нет. Вот. И, и мы не планировали все не запускать, чтобы не привлекать к себе внимание. И я говорю, ну, давай тогда уж еще возьмем. Прошли по всему магазину, а там нет фейерверков в этом магазине. Просто их нет, их не продают. Мы подошли на кассу, нам пробили их. Причем она запеликала и все там нормально, очень интересно получилось. Так что вот тут пишут нам в чате Татьяна Кузина пишет в голосовалке ВВХ, ну то есть Владимир Владимирович Ло рулит, не верю, Станиславский, я тоже вот не верю. Андрей, прочитай, что нам написали по поводу голосовалки. Соратники, я, честно говоря, не проверял, но... Да, наши соратники написали, что заметили на голосовалке, по э, голосовалке на YouTube, где можно голосовать президента будущего России 2018, одну странность, что за Путина один человек может голосовать бесконечное количество раз, и дизлайки тоже прокатывают, а другими кандидатами такое не, не происходит. Да, то есть за всех по одному разу, а за Путина бесконечно много. Ну, собственно, как и на обычных выборах, когда они крутят карусели, за всех только один человек может проголосовать, а за Путина хоть 70 раз один человек по открепительному. То есть они в информационном мире делают ту же самую фигню, какую они сделали в мире реальным. Не прокатит, ребятушки, у вас. Так что... Интересно, вот тут в чате тоже написано, э, не себе. Напи, пишут мне, что когда показывали фейерверки, на экране пошли помехи. Давай еще раз покажем. О, вот фейерверки. Не знаю. Пошли помехи, нет? Заряженные. Заряженные фейерверки. Да, как-то это. Вот, значит, Странная страна нам пишет тут вот в чате. Иду мимо нового здания ФСБ, высокий кованный забор, сверху колючка, камера наблюдения, мышь не проскочит. В глубине двора мусорные баки, в которых сосредоточено роется бомж. Вот это да, это действительно странная страна. И этот же зритель, соратник написал. Российский патриотизм Это когда видишь, что руководитель твоей страны Больной на голову, а ты делаешь вид Что не замечаешь этого Да, действительно, это так Ишь, помехи есть, да, действительно Нифига себе Интересно, надо будет проверить Представляешь, запалим эти фейерверки Они как рванут Ладно я думаю, что нет. У меня что-то какое-то позитивное к ним отношение. Так. так. Так, так, тут просят нас сказать про русский марш, что готовится к четвертому числу. У националисты, к русскому маршу. Ну, мы об этом еще скажем, обсудим. И, в общем-то, это, это правильно. Это очень хорошо. Также вот пишут нам, что в колонии поселений номер 10 Новороссийска сидит Дарья Полюдова, осужденная за репост картинки ВКонтакте. Сейчас ее в колонии избивают. И мама ее пишет, Даша Полюдова держит голодовку с 31.08. Довели ее а, опять сволочи, били ее табуреткой, она вся синяка ходит, неужели некому помочь? Я не в силу, с уважением и так далее. То есть нужно, конечно, безусловно, как-то э, реагировать. Вот мы сейчас только получили письмо. Да, Да, что... я хотел как раз зачитать это письмо, э, э, так то, я что пишет к... сама а? Даша своей маме. Она пишет так, «Наша зона красная, и администрация через своих провокаторов на осужденных, из осужденных меня гнобят». От капуши Лукашук поступает постоянная угроза нанесения вреда моему здоровью. Лукашук хватает за волосы и бьет. Давление на меня усилилось после того, как я отправила письмо своему адвокату. Также меня все время провоцирует Шубин. Их цель спровоцировать меня на драку, чтобы я перестала писать жалобы на администрацию колонии. Также используются другие методы, такие как снятие с работы людей, с которыми я общаюсь. И вот теперь Даша, судя по всему, избита. А адвокат, это уже, так сказать, за ее письмом я вот высказывание нашей соратницы и адвокат просит не накалять обстановку. Так, если гражданского активиста третируют в колонии, не дают работать, избивают и унижают, то об этом нужно кричать громко, громко. И тишина в таких случаях главный враг. Так что вот наша соратница пишет, очень прошу всех неравнодушных людей писать про Дашу. А Еще можно звонить в колонии. Да, ну в интернете, конечно, телефон колонии какой? Вот, телефон колоний надо э, также, э, эти телефоны главных их ведомств, этих тюремных, всех в Москве, прокуратуры и так далее. То есть, нужно устроить рок-н-ролл, отзваниваться и говорить, что это происходит сейчас в колонии, чтобы они реагировали. Писать заявление по электронной почте и так далее. Ну и мы свяжемся с адвокатами, попробуем... Так что, решать еще и через адвокатов. Вообще, конечно, кошмар. Вот координатор нам пишет из Красноярска. Сегодня утром в 6:30 ко мне опять приходили с обыском. Меня дома не было. Дверь открыл мама, я ее не видел. Подробностей не знаю. Сказала, что я там не живу, обыск делать не стали. Второй раз странное совпадение. Ко мне приходит с обыском после того, как я подписываюсь с организатором на митинг организующийся с штабом Навального. Дело в том, что э, в середине сентября в наш город приезжает Алексей. Будет большая встреча с избирателями. и Руководитель штаба просит меня поучаствовать. К Навальницам почему-то не ходят с обыском. Ну, что можно сказать? Вот э, пришли с обыском и ушли. Это как в анекдоте получается. Помнишь, когда там поставили молодую гвардию в Чукотском народном театре, когда там стучат... Олега Кашевая здесь живет? Говорит, нет, пошла мосты взрывать. Скажите, гестапо приходила, шибко ругалась. Вот так и здесь гестапо приходил, шибко ругалась. Я понимаю так, что если бы у них были реальные намерения, они бы, конечно, провели и обыск, и все, и, и задержание. Это было просто запугивание. То есть, когда гестапо приходит и, и шибко ругается, это просто давит на психику, и все, и не более того. Ну пока, не более того, в любом случае надо на это реагировать, в любом случае, нужно как-то их замучить самим. То есть, чтобы они больше не просто, просто так не приходили без решений судебных и так далее. Так вот. Пишет, что услышал, что завтра в эфире будут обсуждать муниципальные выборы в Москве. Наши соратники идут от Парнаса. и Я, конечно, агитирую голосовать за Парнас. Также -м -м, Парнас и команда Гудкова «Яблоко» создали объединенные демократические списки. И это, то есть нужно ознакомиться с этими списками. Давайте, наверное, ссылку повесим на эти списки, у нас в описании. Да, За... можно еще добавить, что это Владимир Залещак и Александр Кузин. Надо... Не, надо, надо, это понятно, но надо все списки повесить, чтобы люди видели, какой район. И, и, то есть они они есть, надо на них ссылку просто сделать и все. Обязательно. Тогда это пометь для себя, пожалуйста. Вячеслав Вячеслав, здравствуйте. Прошу поддержать и озвучить в эфире кандидатов в депутаты Думы города Бийска. Ануфриев Кирилл, округ номер один, Елена Баркова, округ номер два и Сергей Гор, округ номер четырнадцать. Не ждем, а готовимся. Вот такие фотки они прислали, молодцы такие. Так что в городе Бийске у нас достаточно много наших, поэтому хорошо было не просто пойти проголосовать, но еще и поддержать на выборах обязательно, то есть в качестве наблюдателей поработать и, в общем-то, я понимаю, что я плохо отношусь к выборам, вы знаете, но в любом случае нужно участвовать для того, чтобы изобличать всех этих подонков, которые там, для того, чтобы все остальные, которые грезут выборами там 2018, понимали, что это бесперспективное занятие. Прогулки у нас прошли. Сейчас я вот фотографии покажу. Так, это у нас Альметьевск. А это Барнаул. Владивосток. Вологда. Выкса, Екатеринбург, Зеленоградск, Ильинка, Искитим, Казань, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Стерлитамак, Сызрань, Тверь, Тюмень, Уфа, Ханчунь, Чкаловск. Так, и. Оп, так. Ага. Так, и вот у нас и с Тарту тоже. И из Перу. Это пустыня Наска. Так что видишь, мы даже в пустыне Наска отметились. Не ждем, а готовимся. Саратик пишет, у меня во дворе грохот от фейерверком. Войковская Москва, рядом с улицей, где вы жили. Ага. Кали... Калининград, надпись вот у нас выбор губернатора, а тут написано 5.11.17 5, 17 галочка. Мальцев тут вот еще очень хорошо. Я так понимаю, что сейчас как раз тот момент, когда нужно делать различные надписи и как-то, в общем популяризировать идею революции в России. Вот в Екатеринбурге прошел такой пикет. Так, это вот, вот, пикет, это уже последствия пикета. Да. И, ага, что сейчас я прочитаю. Вот такая была... Значит, такой плакат «Я ваш храм колокола шатал, тряс иконостас из колокольни писал». За это человек привлекли. Надо понять, какая там степень ответственности, да, что, что они. И я вот не понимаю, что можно за одиночный пикет человеку приписать. Хотя меня самого задерживали просто так. Просто так. И в протоколе... И сегодня, кстати полиция написала, что никаких нарушений не было. То есть 12 числа меня задержали менты, которые написали в судье, что им по радиостанции сказали, этим ментам из штаба, что я там что-то нарушаю. Им по радиостанции сказали, представляешь? И за то, что им сказали что-то по радиостанции, мне дали 10 суток, а еще хотели по второму протоколу осудить, но не осудили, потому что меня нет. Они переносят. Вот сейчас на 20 какое-то лохматое число перенесли. Вот Сейчас саратники э, прислали фотографию и сообщение, подпись, что Москвы, из Москвы саратники сейчас под дождем в Коломенском запускаем салют по случаю праздника. Очень хорошо. Молодцы. Так... Вот в Ростове прокурор потребовал приговорить значит, сторонника Парнаса Игоря Олейника за репосты к лишению свободы по 282-й. То есть продолжается за лайки, за репосты. Вот. То есть мы, я так понимаю, входим в самую такую фазу серьезную, когда они не знают, что делать и пытаются всех посадить просто, просто потому, что нужно избавиться как-то им от невыгодных людей, которые задают вопросы, у которых другая точка зрения, да, которые не хотят мириться с тем, что Вову все украл. Вот вчера мы говорили, что в Воронежской области грузовик протаранил 28 машин, сейчас уже Цифры дают 30 и, и в общем-то, там жуткие кадры показывают. Боевой снаряд разорвался во дворе жилого дома в Ярославской области. Тоже информации никакой, кроме того, что снаряд. Ну, наверное, до Сирии не долетел, не долет. Ну, а если так, кроме шутки, слава богу, вроде никто не пострадал. Нижегородскую психбольницу искали бомбу. Это само по себе уже смешно. В Нижегородской психбольнице искали, искали бомбу. При падении башного крана в Химках погибли двое монтажников. Вот. И э, в Ростове маршрутка провалилась в, яме, в яму с водой. Сейчас мы даже покажем, как это выглядит. Вот представляешь, то есть можно ехать на маршрутке и утонуть просто как, как у Чехова, погибнуть от утонутия. То есть, это вот хорошо, она дальше в Нарнию не скатилась, как в Омске тогда. Помнишь, когда машина, машину, которая провалилась в яму в Омске, ее последний раз видели на глубине 26 метров, а потом решили, что ну, ну, че, ну че, как, как ты ее оттуда вытащишь. И просто яму их засыпали, забетонировали. Так что... Такие вот дела. Так что хорошо сейчас хоть маршрутку не забетонировали. Центр Ростова-на-Дону засыпало пеплом из -за возгорания. Там продолжается какой-то рок-н-ролл. Я так понимаю, что сейчас горели какие-то листья, там, я не знаю, какие какая-то трава. В результате все засыпало пеплом. То есть, представляешь, у них был такой страшный пожар. Ну, что происходит, допустим, вот... Взять даже коммунистическое время, есть чем сравнить, да? Ну, там были какие-то коммунисты. Такой случился пожар. Ну, предположим, секретаря Кома по какой-то причине не сняли. Ну, блатной он там сильно там, там перед Леней выслужился, там еще что-то такое. Ниже сняли бы всех. Вот после того пожара. Там нет, нет уже никого, там все новые люди. И что делают новые люди, которые даже там, я не знаю, с обесом занимаются? Все занимаются противопожарными мероприятиями. Это, конечно, глупость, но это совок, понимаешь? То есть все бегают, что-то обкапывают, какую-то сухую траву, участковые шныряют, составляют на всех протоколы за антисанитарию, за эту сухую траву, за всякую фигню. Все, все. То есть весь народ... Выброшен на то, чтобы провести противопожарные мероприятия. Что происходит в Ростове? Нихера ничего. Пол Ростова сгорело. И сейчас горит трава какая-то. Откуда она может взяться после такого пожара? Там все должно быть вычищено сразу уже. Ну, пол Ростова сгорело. Ну, представляешь? То есть, и никому вообще дел нет никаких. Вообще никаких. То есть, этот дурачок вообще не рулит. Он только деньги. Все, больше ничего. Ну, да, от него чё? Вот, говорит, ну что? От него зависит. Ну, что от него зависит? Он половину выгнал нафиг, половину заставил работать. Элементарно. Это вообще к нему не имеет никакого отношения. К его деньгам, там, ко всем остальным делам, понимаете? Ну, у него там свои потоки, он ворует, он там все поставил на поток. Все у него нормально. Ну, что, этим-то он не рулит? Ему некогда, блядь. Ему подумать об этом некогда. Он там... Рассказывает, вы там разберитесь, кто это поджег. Да это ты поджег, Вова. Ты всю страну уже сжег. На Черк... Черкаске сгорел трамвай. Ну, бывает. Что. И вот девятиклассник в Ивантеевке в школе применил пистолет, стрелял в учителя. Этими, с пневматического пистолета, что-то молотком там вроде бы как не, непонятно дрался или не дрался, но учитель, учительница в реанимации. То есть я не думаю, что из пневматического пистолета можно человека отправить в реанимацию. То ли поджег коктейль Молотова, то ли какие-то петарды, то ли шашки. В общем, был пожар. То есть зашел ученик, я так понимаю, ему сделали замечание. И он начал, открыл огонь из этого пистолета. Но не из, это омбудсмен детский, говорит, что он, ему из-за замечаний. На самом деле, он еще вчера писал, что готов сюрприз устроить в школе и играл в террористов. То есть, это опять же, то, что они творят насчет этого терроризма, это вот на неустойчивую психику действует именно так. То есть, вот их выдумки, вот эти все террористические, которые, про которые они рассказывают целыми днями, да, они вот так вот влияют. Поэтому, в общем-то, за что боролись, на то и напоролись. Я понимаю, паренек этот, как-то у него не, не было контактов с учительницей, с этой, да, как-то он, наверное, посчитал себя обиженным, но все остальные как-то действовали странно. То есть все начали прыгать в окна, там кто-то сломал руки, ноги, пожарные приехали. Ну, те смелые ребята, я понимаю, так потушили все сразу. А вот менты, которые должны были брать этого паренька, говорят, что-то засали. Да, это правда? Я вообще не знаю. Ну, нам написали соратники, у которых имеется информация, прям непосредственно оттуда, что пожарные заставляли ментов идти арестовывать. Так или нет, я не знаю. Ну, как-то. Ну, сомнительно для меня, если честно. Ну, или сейчас, может, менты такие. всякое. А в Дагестане уничтожили главаря банды террористов? Блин, сколько же там... Там главарей террористов получается больше, чем банд. Главарей банд больше, чем банд. Вот представляешь? Потрясающая ситуация. Я так понимаю, что... Ну, в Дагестане... Есть такое понятие, как зеленые, да, то есть те люди, которые ну, не столько исламисты, сколько отрицало. Они отрицают эту власть, у них, у них своя власть, они также оббирают как правоохранители, точно так же всяких представителей чиновничего аппарата. Потому что в чиновники все башляют в Дагестане. Нужно понимать, если сидит глава администрации района, то он всем платит. Если он перестал платить, он выезжает, его тут же из автомата сняли. Поставили другого и тот платит. Если не платит, с ним та же самая ситуация происходит. Причем он платит и правоохранителям, и этим, значит, зеленым. Если он кому-то не заплатил, неважно кому, его убьют. Даже если он не заплатил правоохранителям, они его убьют еще раньше. Поэтому там та же самая в общем-то, ситуация, что и была до Абдулатипова, ничем она не изменилась. Может, хуже стал. Не знаю. Ну, кто-то в каких-то районах говорит, стал хуже, в каких-то, говорят, стал лучше. Ну, я так понимаю, что не особенное улучшение. Да? И вот здесь тоже пишут, что он занимался вымогательством. Ну, вот Бой столкновений с ним был Он отказался сложить оружие Застрелил какого-то значит Правоохранителя и гражданское лицо Вопрос к этим ребятам Ну вот вы берете главаря банды Если он главарь банды А гражданское лицо-то вам нафига Понимаешь Там то есть все настолько белыми нитками шито Ну вот они операцию проводят Как они пишут по задержанию Гражданского-то вы нафига приперлили так вот показать, вот так вот, эй, давай, стреляй сюда. Чушь полная. То есть получилось, что мы знаем, в результате какой-то разборки с той стороны один погиб, с этой стороны погибли двое. Ну, это же как-то надо оформлять, да, ну сели, оформили, вот брали Бандюка, он там отстреливался туда-сюда. Ну, гражданский, ну, случайно попался. Понимаешь, вот так. На самом деле, как там был, я не знаю, но было 100% не так. Путин ответил на слова Кадырова о планах воспротивиться позиции России. Так, да. Причем Путин заявил, что, я сейчас прям даже процитирую, я вас уверяю, никакой фронта со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоить, все в порядке. Все в порядке, да? Очень забавно. И это он говорит в Китае. Это он говорит в Китае. И если он говорит в Китае про дела России и про Кадырова, значит, уже не в порядке. Если он говорит в Китае, который поддерживает те события, которые происходят в Мьянме, то уже не в порядке. Понимаешь? И говорит, что каждый имеет право на личное мнение. Вов, почему Кадыров имеет право на личное мнение, а мы не имеем права. Почему за личное мнение нас в тюрьмы сажают? За репосты, за лайки. А Кадырова не сажают, а? Странное личное мнение такое. Каждый. Каждый это кто? Каждый. Странно. Очень странно. Точно не каждый. И вот Путин осудил насилие в Мьянме, везде пишут. На самом деле, он, я так понимаю, сказал просто дежурные слова. Россия против любого насилия и просит власти Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль. Это просто дежурная фраза. Просто дежурная фраза. Если есть он заявил, что Россия обратится в Совет Безопасности, там туда-сюда с каким-то там меморандумом, который надо всем вместе подписать, да, призовет там к чему-то, к какому-то решению Совета Безопасности, да, но уже этого не сказал, он говорит, давайте не будем там, давайте жить дружно, ни о чем вообще ни о чем. Но тут Кадыров сразу, естественно, заявил о том, что поблагодарил Путина за осуждение насилия в Нянме, Путин осудил насилие, где бы то ни было, да. Хотя сам, в общем-то, проводит это насилие везде, включая и Кавказ, и, и, и включая саму Чечню. Так что, в общем-то, все сделали вид, что друг друга не поняли. Ну, им так выгодно, понимаешь? Ну, мусульмане-то все правильно поняли. И все, и теперь, конечно, то есть... Достаточно просто снять с тормоза. Вот стояла тележка на тормозах. Кадыров ее снял. Теперь сколько не тормози, она уже поехала. И вот жители Чечни пожаловались на массовое принуждение к участию в массовом митинге. И самое интересное, что э, это написали многие средства массовой информации, которые раньше не писали. Когда Кадыров выгонял э, огромную массу народу на митинги, эти СМИ не писали о том, что это принудительный митинг. А сейчас они написали. Понимаешь? То есть идет раздрай, самый натуральный. Понимаешь? Очень интересно, чем вот закончится. И МВД Чечни, говорит, вышло миллион двести человек. Да там всего в Чечне миллион двести человек. Если они только прям всех инвалидов туда притащили на руках. Может быть, такое произошло, да, миллион двести. Ну, это маловероятно, что в Чечне больше никто ничем не занимался, кроме как стоял на митинге. А, миллион сто, вру, вру. Ну, какая разница, в общем-то, это небольшое значение имеет. И вот принц Саудовской Аравии Аль-Валид, чуть ли не Айболид, бин Талал бин абдул Аль-Сауд приехал в Грозный. И Кадыров называет его своим братом, Кадыров тоже принцем в себя считает. И наследного принца он называет в Саудовской Аравии братом. Тоже, видишь, такой брат. Такой по-братски. Да? Помнишь, как они ему по-братски скажут? Очень, Очень весело. Так что Кадыров, конечно, пытается наладить такие отношения, которые, когда Путин свалится, дадут ему возможность не погибнуть в этом огне, потому что он понимает, что... Его возраст ну, не дает ему ни одного шанса дожить до собственной такой, я имею в виду естественной смерти. ну с тем, что он начудил, и он в любом случае путинский режим падет гораздо раньше. Поэтому он готовит отходняк какой-то там в Саудовскую Аравию, куда угодно. Понимаешь? Он понимает, что власть в Чечне он не удержит. Что как только режим Путина падет, все. Кабмин выделит субсидии регионам на укрепление единства нации. Да, видишь как сразу. Кадыров что-то заявил, и тут же Кабмин. А субсидии не надо на единство. Чего вам, Мьянма, давайте мы вам субсидии дадим. Всем на единство. Не, успе, не успели что-то сказать, а уже, а уже все, уже субсидии. Прикольно. Как они будут эти деньги реализовывать. Да, я вот удивляюсь, Путин расплачивается со всеми деньгами, кроме своего народа. ну вот казалось бы, у тебя столько денег, столько ты украл, ну, что-то там повысь какие-то, что-то дай там кому-то, не надо за капремонт собирать, там бензинчик опусти, там за э, коммуналку сделай формальные цены, тебя в жопу будут целовать. Но нет, он свой народ грабит. А всем, всем остальным платит бабки. Причем эти бабки гораздо больше, чем можно было бы употребить на свой народ. Вопрос, нафига? С точки зрения экономики это не рационально. С точки зрения экономики рациональнее заплатить своим людям. Почему он так делает? Потому что он ненавидит людей, он малифик. Понимаешь? Это сволочь, ненавидит людей. Путин осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока. Да. А знаешь, как он осмотрел? Ротолеты? Нет, в рамках видеоконференции. И ему показали там какие-то завод по обработке бриллиантов. Внутри порта. да, вот И на территории свободного порта Владивосток в режиме видеоконференции. И горно-обогатительный комбинат золотородное месторождение Дрожное. В общем там такое им показали. В режим видеоконференции Путину могли что хочешь показать. И все. И говорят, вот видишь как, классно, да вообще офигенно. А если еще какого-нибудь этого. Оливерстоун? Да нет, не Оливерстоун. А этого, который аватар ты сделал. Какого? Кэмерона. Кэмерона, да. то вообще можно было там показать, там просто рай на земле, на Дальнем Востоке. Путин подсчитал, что за три года Серебренников получил миллиард. Миллиард, помнишь, как это? Миллион-то. Подсчитал. Представляешь, он говорит, убытков-то одних сколько терпим. Все эти... Ревматики, скалеротики. Сколько денег утащили. Сколько Баралдугин виланчелей купил. Представляешь, вот мимо, мимо рта Вовинова пролетело. Конечно, он сильно разозлился. И сейчас он официально уже подтвердил, что он участвует в травле этого Серебренникова. Правильно? Конечно. Потому что он патологически жадный человек. Когда ему... Что нужно сказать Путину, чтобы он истребил человека? Ему ты да, представляешь, миллиард упер. Бля. И он сразу себя по карманам. Это же из его кармана украли. Он же все, что зарабатывается в Российской Федерации, воспринимает как свою собственность. А людей как собственных государственных крепостных. Так он это воспринимает. И поэтому, конечно, ненавидит этого Серебренникова и всех, кто там с ним и, и, и просто рвет на себе все. Как же это могло такое случиться? чтобы мимо кассы дать ужас. Если будет необходимо следствие проверить и Михалкова, заявил Путин. А то, конечно. Сейчас, когда денег все меньше и меньше, те люди, которые ему по его личным доходам заходят и рассказывают, а такие люди имеют прямой к нему, конечно, путь. И мы их, я допускаю, вообще не знаем. То есть, какие-то его там черные бухгалтера, да, и они приходят и говорят, Владимир Владимирович, что тут доходы там падают, там меньше удается украсть и так далее. И, конечно, блин, а там про Михалкова рассказывают, что тот своровал. ё надо, блин, у всех отнять, восполнить доходы. Он как переживал, когда в восьмом году все рухнуло. Когда в конце восьмого года там вся его система, которая оценилась в 100 с лишним миллиардов, она стала оцениваться в семь Его два месяца видно не было И он потом вышел уже в феврале в Другой опухший весь Потому что не просыхал человек вообще Такой удар был по нему Он такие бабки Как он считает потерял Просто космически, Почему он американцев и ненавидит Потому что там он эти деньги потерял Он с ними вась-вась Все нормально было Там все это хлопнулось и все И конечно его чуть Кондрат не ударил Минкультура России ужесточит контроль затраты госсредств Минкультура услышал такой, скажет, более сейчас начнут тут выдергивать с потрохами все последнее. Помнишь, как? Вот сейчас я вам говорю, это предсказание. Вы, вы вот любите предсказания. Вот помните фильм Илья Муромец, когда он этому притащил хану пустые мешки там с дырками и чуть-чуть там какие-то медики остались а чуть-чуть разбросал по дорогам ну, чтобы нашли да и, и тот поста послал там мурзы мои там отправил искать этих мурз искать золото ну, они там нашли чуть-чуть, там три копейки. Конечно, зажали. говорит мы ничего не нашли. Илья Муромец тряханул их. Какие-то деньги вы не вылетели. Он говорит, ну как не нашли. Вот. И они стали все бабки свои выкидывать. Говорят, легче свое отдать, чем убьют. Вот сейчас будет та же самая ситуация, поверьте. Сейчас Путин будет вытрясать со всех, что они до этого украли, чтобы восполнить то, то что ему не, не доплачивается. Знаешь? Сейчас вот такая будет ситуация. Будет и скажут эти люди, все скажут, мы лучше отдадим свою. Вы еще до 5 числа увидите вереницу людей. И я прошу, чтобы вы сообщали, потому что многих мы не знаем. Это такие фамилии, которые не публичные. Но они будут стартовать на запад, будут там как-то хорониться. Меня хоронится, мне надо, будут уезжать на запад прятать там свои деньги, потому что их начнут сейчас, их уже начали трясти по полной программе. Путин допускает участие Ксении Собчак на президентских выборах да. в 2018 году. Да, и он там про Собчака говорил и про женщин, он что каждая женщина имеет право и так далее, каждая кухарка только не сказал, что может управлять государством. Собчак-то мы тоже допускаем, а вот Участие Путина не допускаем. Поэтому как-то вообще. Собчак нам ничего плохого не сделала, и я так понимаю, ну и хорошего, конечно, ничего не сделал, но э, это очень важно. Что Не сделал ничего плохого. Потому что Путин это, конечно, глыба дерьма. Г глыба Какая глыба, какой матерый человечище, да помнишь? Глыба дерьма. Путин назвал наивным вопрос: Разочарован ли он в Трампе. Он сказал, что касается разочарования не разочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему не невеста, не жених. И вот у них с что-то это тем какая-то больная. С мальчиками там танцевать, невеста, он мне не невеста, а за фигня такая. Вот как-то здравствуй, Фрейд что ли. И он, Трамп в своей деятельности руководится национальным интересом. Своей со стороны я своей. То есть, они обвиняют Трампа, что он действует не в национальных интересах США. Говорят, вот зачем? Это же США невыгодно. Помните, санкции? Это невыгодно США. То невыгодно, это невыгодно. А теперь, оказывается, действует в национальных интересах. Вы, Путин разберитесь там между своими, как, в чьих интересах Трампа-то действует. Кто в чате подсказывает, Слава, вспомните его слова, в смысле Путина. Ко мне, Бандерлоги, ко мне, ненавидит ну, да. нас. Путин заявил о США. Трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией. Путин такой. Грамотей такой, прям научный мозг, энциклопедист я бы назвал, просто энциклопедист. Он не путает Австрию с Австралией, поэтому с ним легко вести диалог, как вообще обоссаться. А еще Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о силах ООН в Донбассе. Да, и вот интересная ситуация, потому что... Песков, Москва никогда не противилась отправке миротворцев на Украину. То есть они, оказывается, всегда были за миротворцев, а никто об этом не знал. Странные дела, да? А еще Путин, пишет, преподал Киеву очередной урок большой политики. Я тут не могу не согласиться, но могу спросить, а когда я в 2014 году требовал ввода миротворцев там, чтобы не было войны, туда. И мы говорили о миротворцах, да? Постоянно говорили о миротворцах. То есть это не урок большой политики. Разница в три года между тем, как созрел Путин. То есть он созрел через три года, после того, как надо было принимать такое решение. Через три года и несколько месяцев. О чем это говорит? О том, что в большой, в большой политике его за километр нельзя пускать просто. Даже вот есть злодеи, тираны, там совершенно немыслимые, ну там Наполеон, например, Бонапарт, да, которые много зла причинили своему народу, но они не делали глупостей. Понимаешь, они не делали глупостей, а Вова делает постоянно глупости. Мало того, что он делает сознательно вред, несет и зло, он еще делает глупости. Понимаешь? Уникальный товарищ. Глава ДНР прокомментировал предложение Путина о миротворцах ООН. Так, да. Фейерверки там на улице. Серьезно? Тут рядом с нашим, с нашим шалашом. шалашом, да оказывается, фейерверки тоже запускают. Прикольно. Но мы знаем, что здесь большое количество сторонников. Мы не можем с ними контачить, потому что тогда нас э, как-то вычислят. Да, вообще, конечно, это интересно. Так что всех поздравляем. Кто-то, кто сейчас нас смотрит и запускает фейерверк, даже не знает, что мы рядом находимся, представляешь? Да, и вот глава ДНР прокомментировал. Я так понимаю, что он услышал это И наверное там чуть не подавился И стал говорить, что пусть вначале Прекратят стрелять, а потом миротворцев Ведем Как будто от него что-то зависит Он уже со своей Этой, как она там Малороссии, да, там вылез, что-то что и заткнулся. Но вместе с Прилепиным они там что-то по Малороссии. Им сразу по башке так, пум, они раз и заткнулись. И сейчас он что-то пытается, они там показать, что у них есть какая-то там самостийность. Нет у них никакой самостийности, они марионетки. И это надо четко сказать, что это путинские марионетки. Вот прошло столько лет, и никто не, на, не дал... Правильное название. Марионетка. Как называли? Марионеточный режим. Вот это и есть марионеточный путинский режим. Вот в чате тут спрашивают. Слава, а как определить, является ли человек малефиком? Ну как это? По поступкам. А Слава по, по, по ушам определяют человека по поступкам. Если есть два пути. Один путь нормальный. Вот есть... Два пути к одному результату. Один путь – ты не вредишь никому и не создаешь никому помех. и проходишь прямой дорогой. И второй путь – извилистый, через жопу лобзиком. Ты все, всеми должен разосраться и стать врагом, и, и все, все интересы порушить. Получить то же самое. Вот если человек идет вторым путем – и постоянно это делать, не один раз по глупости, не два раза, так сказать, из-за того, что ну, каждый человек может быть не один, а два и три раза дураком в жизни, да? А если он постоянно это делает, то есть это, у него система такая, ну, значит, это типичный Малефик, типичный, то есть тот человек, который пытается, ну, как бы, Системный. Создать, да, системное зло какое-то. Причем ну, есть смертные грехи человеческие, семь смертных грехов. И, и когда а, какие-то из них особо аккумулированы, ну вот как у Вове, патологическая алчность, просто патологическая, это малефик. Если патологическая гордыня, это малефик. Ну, патологически гневливый человек, малефик и так далее. Ну, и Андрюш, вот пример приводит, что очень легко определить, кто человек достаточно его напоить. Если он напивается, всех начинает целовать, ну это человек, да. Если он начинает дурковать, это как их называют? суры да а если он начинает на всех бросаться там, драться там, и со всеми конфликтовать это асорт, ну это такой ну слабый как бы пример потому что люди по разному ведут себя в алкогольном опьянении а оно состояние нестабильное то есть от эйфории оно переходит к злобности мгновенно особенно у людей пьющих поэтому ну, вот многие примеры Многие такие вещи, они создают образ. Образ человека, с которым, ну, не очень приятно. Если, как бы, близкие родственники, да, про Вову пишут, почитать, что жена пишет, когда еще с ним жила, ничего хорошего. То есть, видно, что там нет любви, там нет взаимопонимания, то есть, ну, понятно, что... Вот еще в чате у нас соратник спрашивает по поводу логотипа партии свободных людей. Не знает, куда отправиться, ему в ВКонтакте не отвечают. Отправляйте свои варианты логотипов на собака www.malcim64.com. Ну и обязательно их исследуем. Главная военная прокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности 18 генералов и адмиралов Вооруженных сил РФ. И там какие-то арестовали имущество на 550 миллионов гривен. А вот вопрос: есть такой замечательный генерал, который химоружием занимается Капашин. У нее на Украине там очень большое количество имущества. Интересно, и вот имущество они арестовали? которое вдруг завелось у него после того, как он начал заниматься уничтожением химического оружия. И имущество на Украине поперло. Представляешь? Так что я вот рекомендую обратить внимание на этого человечка. Найти его собственность и тоже арестовать. А вот то, что МИД ФРГ заявил о том, что миротворцы в Донбассе могут стать шагом к Мистер РГ заявил о том, что миротворцы в Донбассе могут стать шагом к санкций. Ну, и, если только это было, да, только вот. Сейчас миротворцы ведут и все, санкции отменят. Никто, конечно, не отменит никакие санкции. Вот пишет, малефик злой человек, творящий зло, не из какой-то корысти, а просто по своей злой натуре. Да, конечно, это то, что я пытался сказать, но, может быть, более развернуто. Потому что как бы просили признаки назвать определенные. Как-то надо описать, потому что Фома Аквинский очень хорошо описал определенного персонажа. А этот персонаж очень похож на да, ну кроме, кроме отдельной своей черты, да, как он написал, что... И никто из живущих не может сравниться им с ним, ибо он бесстрашен. Да. А они, малефики, они, конечно, трусоватые ребят. Поэтому тот персонаж, который у них у них главный, он все-таки недосягаем для них. Напоминаю, соратники и зрители. Ставьте, пожалуйста, лайки под видео. Подписывайтесь на официальный канал. А крупными а, латинскими буквами. Это повышает наши рейтинги в Ютубе и позволяет увеличить количество наших зрителей. Меньше третий россиян поддержали продолжение военной операции РФ в Сирии. И это абсолютно нормально. Я думаю, что если бы вначале спросили россиян, сколько за то, чтобы войти в Сирию и там воевать, то было бы еще меньше. Это просто боя боятся сказать... Те, кто поддерживает военную операцию, не меньше трети. Я думаю, что их процентов 5 максимум. Ну, это совсем уж придурочные такие, убитые на голову. Остальные просто, ну вы как там, за военной? Ну да, ну надо там бороться с исламистами там. М -м -м -м. На самом деле думают, нахер мы туда залезли. Ну, русские люди не любят воевать. Понимаешь? И есть вещь, которой Путин, я не знаю, почему... Он это сделать надо быть ушибленным на голову, мы сразу говорили. То есть, вот войск в Сирию, это минус огромный, и уничтожение продуктов. Вот два минуса, которые русские люди не понимают. Как можно уничтожать еду, и зачем лезть в Сирию? Ну, там как-то про Украину, про Крым можно что-то причесать и так далее. Они ну, скажут, ну ладно, ладно, да-да, а про Сирию-то что ты скажешь? Зачем туда залезли? или про продукты питания. Поэтому я думаю, я думаю, что это большая ошибка, и Путин вот таких ошибок совершает очень много. Очень много. Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссон произвел ракетные пуски калибров, и тут даже фотографии есть, вот так они бабахнули, и это должно восхитить весь народ. Все должны радоваться, кричать Эгигей. но Эгигей никто не кричит, все понимают, что эти ракеты летят хер знает куда, падают на голову мирным жителям, и за это придется отвечать. И скорее всего не на том свете, а уже на этом. И скорее всего не только нам, но и детям и внукам. Понимаешь? И в лучшем случае придется отвечать финансово. То есть, когда все это закончится, и нам предъявит счет, придется по этому счету платить. И деньги будут немалые, я вас уверяю. Но если можно было расплатиться только деньгами, мы бы с удовольствием это сделали. Если только деньгами можно расплатиться, Потому что придется расплачиваться не только деньгами. А это очень плохо. Это уже как бы напрягает и пугает. Потому что мы не можем смоделировать... То будущее, которое будет без Вовы, да? То есть, поскольку придется как-то это все прекращать. И для того, чтобы прекратить, да, войну начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. Вот когда мы сможем закончить эту войну, фиг ее знает. Не вывести оттуда всех, это, это один день, да? А вот что дальше? То есть, мы ушли искать все, ребят, мы не воюем, ну и нафиг, да, там, всем спасибо, все, все свободны. Так не получится. Так не получится. И даже, наверное, если будет предъявлено э, доказательство, что Вова Настоящий преступник и совершал преступное действие, то нам могут ответить, что, ребята, а с вашего выпустительства все происходило. Да Вову. Про Вову вообще никто говорить не будет. Про него забудут на следующий день. Будут говорить Россия. Сейчас говорят Россия, не говорят Вова. Что ты можешь сказать про Вову? Ну да, определенные организации там мы признаем преступными. В трибунале кого-то осудим. И что? Что там про Гитлера кто-то говорит? Говорят про Германию до сих пор, не про Гитлера, понимаешь? ВКС России и Сирии заявили об, об освобождении от ИГИЛ города Акербат. Да, очень хорошо. Представляешь, вот интересная такая вещь. Российские самолеты уничтожили опорные пункты, бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления, узлы связи, боевиков. Все прекрасно, но это город. То есть, космонавты российские прилетели на самолетах, захерачили по этому городу, потом пришла сирийская армия, уже, так сказать, прошла по трупам, да. Они что уничтожили? Повторяю. Огневые позиции артиллерии, опорные пункты, бронетехнику, пункты управления, узлы связи и так далее. То есть, они прям летят и знают, вот это узел связи, да. Но они город бомбили, разбомбили, нахер город весь, понимаешь? С боевиками, без боевиков. Да, там были боевики, безусловно. Но там и гражданского населения полно. Поэтому, когда такое происходит, надо выковыривать боевиков. Да, это очень трудная работа, им большие потери. Они упрощают ситуацию, они прилетают, все, сожгли, и все нормально. Поэтому и ненавидят там так наших. Со страшной силой. Потому, что там люди являются заложниками этих боевиков. Они что, их звали что ли туда? Они и армию не зовут. Им вообще нафиг никто не нужен. Они живут и живут. К ним пришли одни, потом пришли другие. Потом их разбомбили. Что-то камера у нас нет, а, вот сфокусировалась. Почему-то расфокусировка началась. Все нормально сейчас. Не знаю почему. И вот сирийская армия уничтожила более 50 джихад-мобилей в дер -Зоре. 50 джихад-мобилей такие. -то... -то. Раньше, раньше, если такую информацию получить, то сказали, что это, наверное, про фильм «Мэд Макс» там, или еще какую-нибудь херню. Там, понимаешь, сто лет после ядерной войны. Ну, то есть там, там как раз вот сейчас надо ехать и снимать «Мэд Макс». То есть как раз это вот то, что натворили. Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГИЛ. То ли они стреляли в ИГИЛ и погибли, то ли ИГИЛ в них стрелял, погиб. В общем, непонятно. Ну, что минус два. И я так думаю, не последние эти минус два. И Я думаю, что истинные цифры очень сильно скрывают. А вот 106-летнюю жительницу Афганистана депортируют из Швеции. Она там просила убежища, несколько лет, говорят, с 15 -го года они шли по лесам, по горам. Прям. То есть, в общем, описание такое, как в сказках, да, по лесам, по горам. Пришли, а, а там, в общем-то, их заворачивают, говорят, езжайте в свой Афганистан. Ну, 106-летнюю можно было бы и не заворачивать так уж, по большому счету. Число, число, да. число заболевших вирусом коксаки в Анталии, россиян выросло до 59 человек. Ну, я думаю, что не до 59, я думаю, что гораздо больше, потому что давались совершенно другие цифры в самом начале и масса людей, которые излечились самостоятельно. Мы об этом читали и многие писали, что люди излечились самостоятельно, не прибегая к помощи турецкой медицины. Ну, поэтому, конечно, вот мне пишут, вот Мальцев там, что-то там, ты что, лоббируешь Сочи там или Крым лоббируешь? Я ничего не лоббирую, я говорю, что как есть, в Турцию не надо ехать в этом году. Константин Меркель намерена обсудить будущие отношения ЕС и Турции. Ну а что она намерена обсудить? Она намерена не пускать в евросоюзах. Я думаю, что бабки хорошо... Ну, наверное, это ее тоже точка зрения. Подсказали, что на волне выборов это очень хорошая тема. То есть не пустить Турцию в Евросоюз. Да, может быть, турки какие-то не будут за нее голосовать, которые живут в Германии. Хотя не факт. Я вполне допускаю, что они тоже проголосуют, потому что им не нужна, не нужна конкуренция. Да? А вот немцы пойдут голосовать все. Скажут, не, нам в Турции, в Евросоюзе нафиг не нужна. Понимаешь, что сделал совершенно невероятный Эрдоган и что сделал Путин? То есть, то есть Путин Россию, которая не является Советским Союзом, отождествил да? а Советским Союзом для всего мира. То есть сейчас воспринимают Россию как Советский Союз, хотя это не так, это неправда и, и все совсем по-другому. И Путин это нифига ни не брежнев, да? Но тем не менее, то есть весь мир относится как к империи зла. Что сделал Эрдоган? Эрдоган отождествил а Турцию с Османской империей. То же самое он сделал, понимаешь? И раньше, когда шел процесс вхождения в Евросоюз, Турция воспринималась как европейское государство. Ну, почему нет? Столица находится в Европе. Да, Стамбул там все нормально, европейская часть, все, все хорошо. Все довольны, да? И тут вдруг раз пришел Эрдоган и такой, говорит, а мы тут вот... Исламистское государство. Ну все, все намотали вот эти тряпки на голову и, и пошли довольные. Ну, все. Как бы выбор сделал. Конструктор советских авианосцев Бабич эмигрировал из Украины в Китай. Мальцев, как жилось при СССР? Да нормально жилось. Ж мы. Были молодые, это уже хорошо. Конечно, были свои нюансы, что говорить, что СССР это не идеальная страна. Но если проводить, вот как Макаревич сказал, что Россия лучше, чем СССР. Да нихера не лучше. Ну, представляете, в СССР нас не грабил никто. Откровенно. В СССР откровенно не нарушали наши права. Там, что было написано в законе, пусть закон нарушал права человека, но это был закон. И его никто не смел нарушить. Тебя по беспределу никто не мог осудить при СССР. Как это? А сейчас легко, вообще без проблем. У человек, который ничего не сделал, можно при СССР было осудить? Конечно, нет. Да это вообще в голову никому не пришло. Да, там какие-то они придумывали и против диссидентов, там, и против валютчиков, и там я не знаю против кого, но в любом случае там был закон, по которому они судили. А не по беспределу. Да, вот видишь, конструкция советских авианосцев Бабич эмигрировал из Украины в Китай. Ну, все понятно, он делал авианосцы, да, и Варяк, я так понимаю, все остальные, и теперь вот он, они уехали, все эти авианосцы, в Китай, Ляонин там и так далее. Китай будет дел, делать авианосный флот. А, соответственно, нужен специалист, нужны специалисты. Ну, чтобы не выдумывать. Конечно, этот специалист не будет там генеральным конструктором там чего-то, он будет консультантом. То есть, чтобы не решать какие-то вопросы, которые уже решены 30 лет как? Зачем? Он их знает, все, раз, раз, и то есть это обеспечит экономию на проекте, ну, очень большую. Ну, чтобы вот эти задачи не решать, которые не надо, как бы решать, которые уже решены. У них опыт в этом направлении. Да. В любой промышленности. Криптовалюта попала под контроль, в Китае запретили ICO. Да. Вот проводить какие-то транзакции через криптовалюты, да, в Китае теперь запрещено. То есть это, это должно проходить все под контролем государства. Если ты хочешь какие-то деньги качнуть в криптовалюту, а из криптовалюты качнуть снова в деньги, то должен. Как-то там отмечаться. Я уж не знаю, как они сделают. Я думаю, что Путин поехал туда в том числе и за этим опытом. То есть они, они захотят, но это маловероятно. Я думаю, что даже для Китая это маловероятно. Как-то прекратить. Не, ну можно принять закон. Я думаю, там и приняли, что если кто-то это делает, то там это с гвоздями пожизненно и так далее. Ну и, и, и что? Еще не будут делать, что ли? Будут, конечно Себе предупредили о высоких рисках Использования криптовалют о -о -о. То есть вот э -э, Те риски, которые э -э, Берет на себя Центробанк Проводя различные Аферы да, финансовые Это не риски, а, вот, а работа с криптовалютами Это риски Вообще, я бы сказал, Центробанку Любая валюта, это риск если бы рубль в России не ложился столько раз, в том числе и во времена Путина, то можно было сказать, что это очень сильная валюта. Но мы видели в 2014 году, как хлопнулся рубль, а потом еще раз в 2015. Да, и много чего мы насмотрелись, поэтому пусть они нас не, нам не причесывают. Ничем криптовалюты не страшнее рубля. А доходность гораздо выше. У рубля нет доходности, а у криптовалют есть. Центробанк считает введение криптовалют в России преждевременно. Ну правильно, они еще не все украли, они-то с ними работают, у них есть огромные суммы денег, они работают с криптовалютами, они наживают личный капитал, все эти, вся эта шушера, которая там, которая потом... Вдруг раз, жопу в гости убегают с должностей замов Центробанка. Убегают за рубеж, и они тут либералы, хорошие, Путина не любят и все такое прочее. Что ж вы, суки, там-то любите Путина, когда в своем кресле сидите? Как вас вышибут, вы сразу Путина не любите. СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Да, говорят, они там на этой баллистическую ракету тащат к южному побережью на пусковой установке. В общем, все как, как положено. И оттуда будут запускать. Пусковая установка, кстати, российские у них пусковые установки, которые сделаны в Энгельс на 10 заводе. Я имею в виду, сами то они, белорусские, это базы, ну, базы и мазы. Не только белорусские базы и МАЗы, но оборудованы они были в свое время на 10-м заводе в Энгельсе. И вот это к вопросу там всяких санкций против КНДР, да, но бензя увидел беспрецедентную грозу войны на корейском полуострове. Вот такой это представитель России Прион Набензя, прям как, как это, как, как название страны, какой-то африканской, да? или где-нибудь во французской Гвиане такая Набензя. Вот, очень мне понравился такой вот новый представитель Прион Василий Набензя. Ну, над фамилиями Смеяцкий грех, конечно, но, да, представляешь, как это будет хорошо, вызывать улыбку в такие заявления на бензя, увидел беспрецедентную угрозу войны на корейском полуострове. я думаю, что э, на бензю теперь в женском роде будут как, употреблять, как спиноза какая-то, да? на бензя какая-то, будут говорить. Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Кореи. О, о, да, представляешь. Южная Корея сейчас с 10 места там в рейтинге. На какое? Упадет на 4 после этого. Да? Или там на 5 -е? я не знаю на какое. Но Южная Корея... Очень хорошо вооружена там сильная армия и если сейчас еще американцы качнут туда нормально так всего я думаю что какие-то будут наступать вооружения на вооружение туда передан ну, история показывает что американцы вообще не любят сами увязывать в какие-то конфликты все это делают чужими руками мальцев турция мусульманская страна какой твой отдел кто там ходит да мне вообще пофигу кто там ходит турция по конституции по конституции является национальной идеей кимализм кимализм да? это антирелигиозная система кимализм да? это конституционная система турции мустафа кемаль когда насаждал эту систему Ввел штрафы за ношение традиционной одежды Причем первоначально человеку делалось внушение Потом его штрафовали, а потом его били палками На улице Палками били, реально И последний раз избили, если вы знаете, в 2000 году Когда в парламент пришла в хиджабе депутатша То есть ей там наваляли так, что вам не горит В 2000 году это было то есть, потому что это не было принято, это не, не, а, как бы, не традиционно. Тради, а, традиционный подход турецкий и традиционная так сказать, идеология это кемализм. Эрдоган это все а, пустил коту подход. Зачем? За т, тем, что ему нужно удержать личную власть. И не более того. Поэтому нет, по барабану, я вам честно скажу, но вот как бы нас Турция больше светская устроила, устроила, бы в рамках Евросоюза, больше гораздо бы устроила, поскольку мы тоже желали бы быть светским государством и тоже в рамках Евросоюза, и тогда все было бы нормально, то есть тогда бы из-под брюшья никто бы никому не угрожал, да? есть, а когда такие вещи, все-таки это... Не, я понимаю, что так вот, после Первой мировой войны, да, после всех событий 20-х годов в Турции более-менее там покой, порядок, но ну, он во многом, не во многом, а давайте говорить честно, он только из-за того, что был Мустафа Кемаль и насадил кемализм. Все! Если бы этого не было, то Турция 100% была бы и во Второй мировой войне, и как бы не с Гитлером, да, и Турцией. Ну, везде бы отметилось. Ну, видите, вот есть такая особенность. Там со своими стрелами они нормально ужились. Вот если есть соратники в Тамбове, откликнитесь, напишите в чате или на почту, потому что кто-то вот из наших зрителей спрашивает, есть ли прогулки, бывают ли в Тамбове. Да, конечно, в Тамбове бывают. Напишите, где... Встречаются. Там очень много соратников. В чате или на почту напишите, чтобы мы могли озвучить это. В Тамбове наибольшее количество правоохранителей являются нашими соратниками. Самое большое количество. Очень много просто. Спецназы, правоохранитель То есть Тамбов это вообще такой жесткий регион. Недаром там большевики не могли никак его усмирить. Тамбовский волк оттуда. Помнишь, Тамбовский волк тебе, товарищ, товарищ то же именно оттуда пошло. Вот, Тамбов здесь пишут. Да я и не сомневался. Тамбове у нас очень много сторонников и очень жестких таких. Вот прогулка в Красном Сулине 7 и 8 числа в 11.00 встречаются возле памятника 50 лет в ЛКСМ. Ну, видишь, как. Американские... Военные разрабатывают лекарства от радиоактивного облучения. Ну вот, американским военным, конечно, не разрабатывать обязательно это лекарство надо, но есть хорошие, как бы, образцы бывшего советского, да, те, которые применяли в Чернобыле. И в конечном счете, то есть те, которые они же делятся на два, на три. Как бы этапа первое это до того да помнишь как это что, что нужно делать чтобы не забеременеть в армянскую радиус про ешьте помидоры говорит, до того или после того вместо того вот так и здесь ну нет здесь препарат который применяют до того чтобы ну как описывал испытатель Ядерного оружия Кузнецов, да, он ел уголь с противогазных банок и капусту квашину в бочках армейского. И а так как он находился всегда от эпицентра взрыва, там не более километра, представляешь, там в бетонном капонире потом выходил, садился в Газик, ехал в сам эпицентр, там делал замеры. Ну, то есть, ну, сумасшедшая работа такая, да, то он должен был, в общем-то не дожить, по крайней мере, до 70 -х. Каких 70-х? Ну, должен был сразу выйти в тираж, но он дожил до 2000-х годов, и с ним как бы все было нормально. Понимаешь? Поэтому ну, то, что применяют до, это препараты йода, естественно, какие-то. То, что применяют в момент, ну, это всякие гели, которые... Самые, увязывают, да, не дают. Абсорбируют. Ну, абсорбируют, да, тоже. Ну, и то, что можно применять позже, это вот как раз самый главный проблем. На Украине есть отличный препарат, АСД, называется. Воняет он, конечно, просто чудовищно. Придуман он в Советском Союзе для того, чтобы а, лечить животных, подвергнутых радиации. Ну, потому что ты куда коров там каких там уберешь, никуда не уберешь. Взорвали, что молоко не пить, куда коров там, это, убить и закопать, что ли? Нет. То есть те, которые остались живы, они используются. А как их использовать, если они облучились? И вот как раз препарат АСД, который мы делали тогда по старому рецепту, Маршала Франции жили Дере, который синий бородой был назван. Но ну, это такой ведьмин рецепт, то есть там всегда лягушки, летучие мыши э висят. И вот этот препарат вываривался из лягушек. И вот этот препарат давался животным. Ну, и, кстати, люди его употребляют тоже. Он помогает от многих болезней, я тому свидетель. Очень-очень хороший препарат. Ну, есть предположение, что он онкологию лечит. И, и рассказывают, что есть результаты по онкологии. Не знаю, не буду про это говорить. Потому что не знаю. А вот как-то он в России является препаратом для животных. А на Украине сертифицирован для людей. Препарат АСД вполне. Я думаю, американцы, если слушают, могут... Провести исследование с этим препаратом И они убедятся, что он очень хорошо Работает после облучения Очень хорошо Но единственный минус этого препарата Это запах и вкус совершенно чудовищный То есть человек, которому Один раз дали этот препарат в следующий раз предпочитает, чтобы убили просто, Потому что ну, это жесть, конечно Ты открываешь И из комнаты выбегают все Просто Чудовищный запах Дорохова, АСД, пишут, да. Препарат Дорохова. Пишу. Вот ураган Ирма достиг максимальной категории мощности, ну, значит, пятой категории, да. Ну, в общем, ничего хорошего. И идет он на Флориду. Губернатор Флориды объявил режим чрезвычайной ситуации. Если помнишь этот Катрина, который снес Новый Орлеан, он был такой же. То есть, если там... Майами снесет, это будет не очень хорошо. И самое главное, что-то очень много ураганов-то. Ну, вспом вспомнят, я думаю, в ближайшее время американцы определенные заявления о том, что это в России, климатическим оружием балуются. Такое же было после а, того, как Новый Орлеан снесло. Были а, опубликованы ряд статей, и там говорилось, значит, о том, что есть СУРА, такая установка, бывшая советская, что она формирует какие-то ураганы. Я не думаю, что она может сформировать, но что климатическое оружие есть и испытывалось, и что ну, это не какая-то конкретном месте, где-то там под ним зим Новгородом, да, какая-то сура стоит и делает ураганы в Карибском море. Я вот никогда не поверю. Да? Но что возможны какие-то, в общем-то, злые гении, я допускаю. Кремль проверял существование списка требований России к Литве? Далее Гребус сказал, сказала, что Путин предъявлял требования определенные, ну то есть не делать атомную станцию, еще какие-то дружить, там не дружить, но фактически подчиняться. Но она, в общем-то, его послала нафиг. А Кремль это опровергает. Вот я много слежу за Далей Грибоускайте, и ни разу не слышал, чтобы она наврала. И я, может быть, чуть больше слежу за Путиным, но ни разу не слышал, чтобы он сказал правду. То есть в данном случае, ну, я, я допускаю, что может что-то такое случиться, что она вдруг взяла и наврала, а он в этот раз единственный сказал правду, но, но не бывает чудес, ребятушки, никогда не, и не будет. Тот, кто все время врет, он и так будет врать. А тот, кто, кому смысла нет, нафиг грибоускайте, врать. Зачем? Ну, хоть, я, я не знаю, что чтобы Путину деловую репутацию испортить, да боссаться. Я бы хочу сейчас. Путину испортить. У него есть деловая репутация. У этого враля. Да это вообще просто жесть какая-то. В чате спрашивают у вас, что вы думаете по поводу военных учений в Белоруссии? Ну что я думаю по поводу военных учений? Конечно, Путин нагнал э, туда свой народ, потому что есть определенная, так сказать, э, ну, опасность. Да, Белоруссии стала э, такой зоной, через которую свободно просачиваются нежелательные Путину элементы. Он должен держать все. Под контролем этот раз. И второе, самое главное. К пятому-одиннадцатому Путин очень сыт насчет Кали... Калининграда. Потому что в Калининграде события могут развиваться самым жестким для него образом. В Калининграде наименьшее количество людей поддерживает Путина. В Калининграде наибольшее количество людей поддерживает нас. И Калининград не имеет сухопутной границы с Россией. Поэтому нужно привести войска через Белоруссию, причем пришлых привести, Потому что те, кто служит в Калининграде, они уже давно с нами. Это очень важная тема, конечно. Но он... Я не буду говорить все, но он дурак. Сын Хрущев рассказал, почему отец отдал Крым Украине. Ну, вот глупостно говорил, потому что это технически нужно было, там нужно было строить канал и так далее. И так далее. Канал до сих пор не построили. А вот что интересно, что. А... За три дня до этого да, украинская сторона заявила, что будет строить канал из Азовского в Черное море. Кстати, это очень умное, то есть вот перешей, перекоп, пройти перекоп, сделать канал и соединить Азовское с Черным морем, чтобы не обходить Крым. Это очень много ну, даже если предположить, что вот никаких бы Крым наших не было, это нужно было бы сделать. Почему? Потому что это удобно. Это все закольцевать, не надо нигде бегать, объезжать, обходить. Все очень удобно. Если сделать этот канал судоходным, то прекрасная мысль. Очень хорошая. Тимошенко заявила о крахе экономики Украины. Ну, в общем-то, таких заявлений было очень много о крахе экономики Украины, но она, если не права на 100%, то близко к этому, да, то есть проблемы в экономике очень большие на Украине, очень большие. Кроме всего прочего, там какие-то выделяются средства американцами, японцами и так далее. И вот как-то вопрос народ Украины должен, конечно, задать. А куда девается-то? Вопрос, деньги куда дели? Куда гринни дели, мало помнишь, помнишь? Вот. И я думаю, что в ближайшее время такой вопрос будет задан. Посмотрим, чем он закончится. Обвинитель потребовал 13 лет колонии для захватившего заложников отделений Ситибанка. Помнишь, там Петросян, который захватил, который просил Путина помочь, а потом просил Путина быть у него защитником на суде. Ну, 13 лет, ну, даже если половину дадут. Вот этот человек, который пришел туда с какими-то проводами и сказал, что у него это бомба, да, доведенный до отчаяния, он заслужил, что ли, 13 лет? Ну, год просидел, ну, отпустить его уже. Ну, год просидел, человек в тюрьме. Ну, отпустить все, хорош. Ну, все, он все понял. Целью наказания является исправление и перевоспитание. Чего его перевоспитывать? Просто охренеть не встать. Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей. Да, мы говорили, что не стоит на летний отдых отправлять. Да, 600... 32 ребенка пострадали, более 200 погибли. То есть 215 только утонуло. Сколько еще умерли в результате отравлений, никто не знает. Поэтому ну я говорю, цифры, помнишь, в начале лета мы сказали, цифры будут как на войне. Вот как во время конфликта. Я сказал, что цифры будут хуже, чем в Сирии. Ну, я имею в виду, среди российского контингента, конечно, хуже. В ходе опроса Рамлер, более 60% российских граждан считают, что взяточничество это неотъемлемая часть нашего общества. Не, ну так оно и есть. То есть люди, люди привыкли давать взятки и как-то смотрят на это сквозь пальцы. Ну вылечим. Всех вылечим от этого. А Путин встречался с Сечиным и в Тушенковом по спору между АФК-системой и Роснефть. Понимаешь? И вот тут такой вопрос. Вот почему люди считают, что это взятки и так далее? Потому что у власти находится мафия. Вот Дон Путини такой, да, тут взял, встретил и, и разводит такие. Рамси, да, решала, да, да. Ну. ну давайте, ну что ты там, ну ладно, отдай ты этому, а ты вот это. Ну все, все, давайте, идите, идите, идите. идите. На. Бля. Мерзость просто. Представляешь, это мерзость, вот это официальная мерзость. Ну, у вас какие-то проблемы, идите в суд. У вас какие-то проблемы, пишите претензии. Какие вопросы? Почему какой-то там из государственной власти должен эти вопросы решать, утрясать, да, что это такое? А потому что криминальная власть. ФСБ располагает аудио-видеозаписи у получения Улюкаевым денег от Сечина. Да, и это видеозаписи, аудио-видеозаписи из того, что я прочитал, говорит о том, что это была типичная провокация, абсолютная провокация. То есть Сечин позвонил Улюкаеву, сказал ему следующие слова. Значит, во-первых, первая запись там с каким-то человеком Улюкаев разговаривает во дворе. И она, значит, сделана при помощи спецсредств, и личность этого человека не установлена. Когда ФСБ не устанавливает личность человека, то понятно, что это агент, 100%, который просто вывели, чтобы он не давал показаний в суде. Как можно не установить личность а и вот. А вторая запись это с Сечиным. Он говорит, можешь считать задание выполненным. Вот ключ, забираю корзинку и пойдем чай попьем. Дал ему ключ там. Можно было взять, значит, корзинку, в которой 2 миллиона долларов. Потом они попили чаю, Улюкаев садится в машину, выезжают ФСБшники останавливают, открывают багажник. В багажнике корзинка с двумя миллионами. Улюкаев утверждает до последнего, что там вино. корзинка. С точки зрения презумпции невиновности Улюкаев мог не знать, что там деньги. Ты корзинка с вином, иди, бери, попьем чаю и пойдешь. Понимаешь? Ну, вообще, мы понимаем, что Улюкаев знал, что там деньги. И мы понимаем, что Сечин эту провокацию готовил. И заманил его, позвал там из этого разговора ясно, что он говорит, приезжай заодно, посмотришь, как мы живем, там туда-сюда. То есть он его заманил, он ему врулил эти деньги как бы за те услуги, которые Улюкаев оказал. Вот Сечин не мог добиться этих услуг от Улюкаева, без денег мог. Он друг Путина, и Путин любую команду дал, и Улюкаев бы сделал все, что угодно. Сечину нужно было свалить Улюкаева. 2 миллиона для него вообще не деньги. он их, наверное, в день зарабатывает. Он так подкинул вот эту подачку, чтобы его сластать. И делал это сам. Представляешь, какая мерзость этого человека, возведенная в степень. Он с удовольствием сам это сделал. То есть он с ним обнимался, целовался, называл его там, ну, там по-всякому. В общем, на, на, на, на это, нормальные слова говорил там и давай обнимемся там, и, и, и там и просьба только у меня там туда-сюда. Такой, в общем, молодец. И издал его. А у нас сразу по российскому законодательству ответственность не разделяют оба? Учебники. Нет, он же, он же, наверное, написал заяву, что тут вымогает у него взятку, там все такое прочее. Так что это не установлено лицо а агент, какое оно может быть там неустановленное лицо, этот э, провокатор все чем, все нормально, все видно невооруженным глазом. И они этого абсолютно не стесняются. Вот это самое противное. Представляешь, то есть насколько они людей воспринимают забытого, они даже не стесняются. Мне не нравится Урюкаев, он такой же жулик, как и все остальные они. Но, понимаешь, э, ситуация такая, что. Он не такой. И эти гораздо говнистее, хуже. Они провокаторы, они абсолютно бесчестные люди. Абсолютно бесчестные. Даже среди бесчестных они выделяются как особо бесчестные. То есть, как которые за гранью бесчестия находятся. По мониторингу Института социального анализа и прогнозирования Хикс. Доля россиян, негативно оценивающих свое материальное положение, снизилась на 29% до 20, 9%. 20, 29%. Да. Бедных становится меньше, как вот пишут они. А знаешь почему? Потому что они, наверное, умерли все. Но бедные умирают чаще, чем богатые, да. Они быстрее, они живут меньше. И вот это вот никто э, не сказал, почему на 2% стало их меньше, потому что они просто вымерли. Самым натуральным образом. А не потому, что они стали считать себя богатыми. То есть, рылись рылись в помойке, нашли там что-то, да, пакет свежего молока и стали считать себя богатыми. Я вот сразу вспомнил статью свою, которая по поводу формулы, которую я открыл. Формула, как ни странно, вот так выглядит, вот так она выглядит, эта формула, да, и вот я зачитаю слова. Думаю, сегодня можно уже, как некий парадокс, вывести закон относительности любви к Путину, где скорость роста любви народа к Путину прямо пропорциональна квадрату скорости естественной убыли этого само, самого народа. Здесь, как мне кажется, следует эта формула: Е равно мс квадрат, где Е относительная величина любви к Путину елей. М, русский народ, москали, С, скорость вымирания, то есть смерть. Так что вот такой вот я вывел формулу. Ну, до меня ее Эйнштейн вывел, но это, это, это он о другом, это он Путина не знал. Это он не знал Путина. Петербуржцы задолжали фонд капремонта 1,2 миллиарда рублей. Ну, в общем-то, и хорошо. А представляешь, сколько заплатили. И представляешь, какие деньги расхищены. Сбербанк начнет выдавать паспорта и водительские права еще, я думаю, водкой начнет торговать и чем-нибудь еще с 2019 года. То есть Сбербанк хочет все, все делать: права, документы, сделки заключать, купли-продажи. Вообще все нормально, все в Сбербанке. Родился и в Сбербанке записываться. Вместо ЗАГСа в Сбербанке будут записывать, <laughs> женить будут в Сбербанке, <laughs> свидетельство о смерти в Сбербанке будут выдавать, там же гробы, венки, все в Сбербанке, ну почему нет, очень удобно, то есть это, это вот, да, да, да, вот этот Греф, он, он про информационную экономику больше всех говорил, вот он Эту, эту экономику видит только в получении бабла. Все. Для них информационная экономика – это получение бабла. Вот так тупо. Вот, Министерство труда разработало закон-проект, сокращающий долю иностранных работников на территории страны. Но не везде. а За исключением Хабарского края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липцкой, Московской, Ростовской, Саратской областей. То есть там Решили, что китайцам отдают, так что все нормально, там, там, там иностранные работники нужны, там отдают китайцам, выборы обсудят, пишут всей страной, тут вот сейчас шоу собираются устраивать к 10 сентября, будут показывать, как там голосуют за губернаторов там, и так далее, то есть всякие фильтры были, чтобы не пустить никого, никого не пустили, да. И теперь будут еще а -а -а, карусели при этом крутить. Представляешь, никого не пускают, но при этом не могут без подтасовки добиться результата. Можете представить, это удивительная страна. То есть настолько их ненавидит народ этих пидоров, что даже, даже, даже в такой ситуации не готов, даже за подачку не готов уже голосовать. Лукашенко признался Зюганову, что ему трудно ватами с коммунистами. Ну, а то. что Он, конечно, завидует Путину. Скажет, что у того есть карманный Зюганов, который запросто все одобряет. Коммунисты все одобряют. А тут у Лукашенко нет карманного Зюганова. Карманных коммунистов нету. Если бы у Лукашенко были настоящие коммунисты, они бы его выперли уже давным-давно. Если бы они были у Путина, они бы тоже давным-давно его выперли. Потому что... Ну, я думаю, Путин гораздо раньше, чем Лукашенко. Польша намерена отбиваться репараций от России. Это то, о чем я говорил. Помнишь, я говорил, следующий этап, после того, как мы поугарали насчет репараций от Германии, я говорю, следующий этап будет это заявление о репарациях с Россией. Помнишь? ну вот. И, кстати, если это обосновать, они просто неправильно обосновывают. А если правильно обосновать, то можно заявить. Они неправильно обосновывают, потому что они хотят получить за э, советско-польскую войну репарации. Там, в общем-то, э, все, как бы, все соглашения, которые по этому поводу по подписаны, они нивелируются, э, как бы, с теми соглашениями, которые в результате Второй мировой войны возникли. Польша по итогам Второй мировой войны аннексировала часть территории и так далее. Поэтому все, что до этого, это, как говорится, не считается. Понимаешь? Потому что так можно и за 612 год попросить репарации, сказать, вот вы нас из Москвы, суки, выгнали в 612 году. Давайте из-за этого, который Господи, в болот так завел. Сусанин. Сусанин за Ивана, да, конечно, тоже сказать, ребята, вы нам должны, вы нам денег пришлите. Вот зрительное предложение высказывает. Вячеслав, запишите в к российским военным о переходе армии на сторону народа 5-11 в соответствии с их клятвой служить народу. Это мы Это... собираемся все сделать, пока вот я говорю, у нас такое бродячее состояние. Так, сейчас подожди, давай посмотрим, что зачитать, потому что уже время, да? Футбук Так, да, ну, это мы завтра лучше с тобой прочитаем сейчас. Не знаю, наверное. Сейчас. Да. Ну, наверное, давай, читай этот донат. И здесь вопросы. Вот тут единственное такое, что в Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи. Да, это как к кадр бесценный, такое выражение есть. То ли слон кадр бесценный такой, но ну, это шутка, то ли кадр получился бесценный, как слон затаптывает, я помню. Вот если бы он смотрел российский советско-индийский какой-то фильм Черная гора про слона, то он знал, что слоны могут затоптать. Там как раз это показано. И все мы в детстве боялись, что слоны затопчат а еще мы, когда кого-то гнали куда-то, говорили мат-мат-мат-мат-мат в, в школе, когда толпа идет, и вот их толкаешь мат-мат-мат-мат, там показывают, едет на слоне, бьет его там по ушам или куда он его там бьет палочкой. Мат-мат-мат-мат. Так что, видишь, так. Алексей Галкин из прислать прислали нам свое стихотворение. Мы выйдем, мы сплотимся, мы поднимем. И может быть нож нелегка, но я уверен, нам она под силу. Она нас на нас ведь смотрит боги с высока. Всем вред-привет, здоровья. Всем привет, спасибо. Так, давай тогда. Что там? Ой, господи. Мне куда-то это все убежало. Все. Так, и русский пишет. Да прочитал книгу Эрик. Форд, Путин и Ротшильды. Был шокирован тем, что все написано и совпадает с тем, что творится сейчас. Мы с вами, Вячеслав, Смоленская область. Отлично, спасибо. Соратники из Владимира. Сейчас у Путина нет новых обещаний для выборов. В случае разгрома первой волны СМИ представит его победителем цветной революции. Вата сразу побежит голосовать за него. Подробная информация на вашей почте. Я прочитаю. Спасибо. Руслан, приветствую хунту. Вячеслав, я с вами. Спасибо. Василий, Калининград. Отлично. Калининград это очень важный регион для нас. Георгий Монтегра, Добрый вечер, с праздником. Еще не определились с рифкоином. В какой, в какой валюте они будут приравнены? А мы говорили уже, что как мы пока вот ни, никаких движений делать не будем. Формально приравниваем к рублю. Формально, да. И проценты, но так как а, потом будет определенный, так сказать, кусок, ну, как бы это выразиться, рассчитан, да, то это может быть совсем другая сумма. То есть гораздо больше. Меньше точно не будет. Будет гораздо больше. Потому что мы, нам нужно рассчитать проценты, а не деньги вовсе. То есть если мы делим все национальные богатства на всех, то это мы делим какую-то часть национальных богатств на всех и по польскому варианту пойдем, то есть те люди, которые у нас участвовали в революции, особо отличившиеся и те, кто финансово помогал и так далее, и так далее, и так далее, они будут иметь еще на какую-то дополнительную долю права и это будет доля меняться. То есть в дальнейшем мы говорили, что будут какие-то военнослужащие служить, какие-то подвиги совершать, какие-то люди гражданские будут совершать подвиги, кто-то что-то будет делать полезное и он будет получать, непосред... увеличивать право на долю и все. Потому что ну, мы видим, что легче всего государству антинародному расплачиваться железками, ордена, медали и так далее. Орденов и медали мы вам не обещаем. Мы не обещаем орденов медали, а вот финансово, да. То есть наши герои должны ни в чем не нуждаться с точки зрения финансов. А с точки зрения орденов медали. Ну, сами себе нарисуют, что-то будут ходить. Не, ну я понимаю, что государство должно какую-то вот эту херню. Для меня это мишура вообще ничего не значит. Ну, народу нравится. Ну, пусть народ тогда сам там предлагает, голосует, там вот орден, там, я не знаю, там. Кого-то там. Святого и, да, и всех награждает. Андрей из Москвы 53. Главное, что Путин не приехал без памперсов, в школу без канализации. Светлана Андреевская. Вторая волна старинного Владимира на счастливый исход для вас и нашей России. Спасибо. Для нас, соответственно, и нашей России. Спасибо. Александр 17 Вячеслав Вячеславович, дом горит по, по плану, да. что еще должно случиться, чтобы русские напряглись в едином порыве, чтобы жить так, как, чтобы жить так нельзя, уважаемые соратники, можно оказывать поддержку через мобильный счет. Ну что должно случиться? Мы увидим еще массу событий, и, и, которые должны произойти. Это и стачки, и забастовки, и аварии, и много другое, которое э, сейчас происходит, связанное с напряжением у, у людей внутри. То есть сейчас будут аварии, которые вызываться будут вызываться человеческим фактором, потому что люди доведены до крайней степени кипения, уже до крайней точки Поэтому будут проблемы. Вот мы видим, уже на дороге происходит, когда там по 30 машин сносят. К сожалению, мы живем не в вакууме, в каком-то, а в социуме. И люди, которые ну, наиболее слабые нервно-психически, они будут взрываться, будут происходить страшные совершенно вещи. Это вот Признак такой приближающейся революции. То есть, когда будут убивать семьи, свои собственные, когда страшные аварии, причем и какие-то на производстве будут ужасные аварии, потому что люди проспал, там что-то не выключил, включил. Там, ну, внутреннее состояние у человека мерзкое. Потому что при хорошем, как мы говорим, состоянии, люди не делают революцию. Что ее делать, если все классно? Да? Это надо быть дураком таким, да? Давай, Давайте поиграем. Давайте все сломаем. Нет, делают тогда, когда очень плохо. Вот сейчас очень плохо. Кот верный, Мариночка. Всем привет. В Москве все самые движимцы на выборах единоросы жив мимикрирует. так что все как обычно. Выборы без выбора. 5 ноября все ближе и ближе. Денежка на великое дело. Спасибо. 7, 5 11. Спасибо. Владимир Пелигрин. Готовы. Не подождем твою мать. А ну подождем Никитос. Вячеслав, скажите, пожалуйста, что будет с коммерческими детскими садами? Станут ли они не нужны после пятого-одиннадцатого? Или как в Америке заменят государственное, но, но с господдержкой? Не хочется терять бизнес? А, вообще смысл а, какой-то бизнес разгонять? Ну, детский сад и детский сад, ради бога. Какая разница, кому платить деньги? Муниципальному детскому саду или коммерческому детскому саду? Вообще смысла нет. Разницы нет никакой. Поэтому я думаю, что все эти вещи вообще на муниципальном уровне решатся. Но если у человека есть бизнес, кто же его отнимет, с какой стати, зачем, ну зачем вот это, Там детские сады, кафешки отнимать, ларьки. Это вот нас пытаются представить такими, да, которые с продразверсткой придут. Не придем мы с продразверсткой, нам это не нужно совершенно. Нам нужно, чтобы все работало развивалось, и на это есть и средства, и как бы и люди есть, и нужно, чтобы это все двигалось дальше. Виталий из Балашова. В Балашове открыли драмтеатр. Был Володин, Чулпан Лохматова, Миронов, Рыдаев. Все радовались. И вата нам говорила, хватит, хватит, давайте порадоваться. При этом даже простых медуслуг почти нет. Да, в Балашове, конечно, там только-только радоваться. Осталось, мы были недавно совсем в Балашове, но там полная разруха, конечно. Полнейшая вообще. В Балашове полнейшая разруха. Даже тут как-то вещали. Помнишь, от похоронного бюро, от Балашовского веща. Святой Отец ждем готовый на Ривковине. Спасибо. Наталья. Для политзаключенных зачислите, пожалуйста, рекорды. Спасибо. Евгений на патроны, однако. Спасибо, Жень. Таслима Магасумовна, Межгорье, на революцию. Спасибо. Трамп ворующий руки Пишу заявление у Роскомнадзор на тролли ватников, путиноидов и их же оружие. хе хи хе Да, ну вот мы... Это дело запустили надо как можно больше писать всяких заявлений чтобы они там с ума сошли чтобы э -э -э -э -э -э саботаж создать дмитрий калдом на рифкоины спасибо владимир альберт да я сегодня писал ответ по поводу рифкоина все будет в порядке спасибо кирилл зеленограда для надежды лиловой да хорошо спасибо Временка Дмитрий Викторович, сегодня день рождения гениального Фредди Меркьюри. Поздравляем все вместе. Вячеслав, ваши три любимые песни Фредди Меркьюри. Ешь, ну, Сомбади Тулов это самое любимое, конечно. Почему? Потому что мне даже приснилось однажды, что я Фредди Меркьюри и пою Сомбади Тулов. Это было что-то восхитительное. Знаешь, я мог голосом такие вещи делать и все. Я когда проснулся, я был очень грустный. И я спросил, что с Фредди Меркьюри, мне сказали, мы не знаем, мы не знаем, а через день мы узнали, что он умер. Представляешь, я железно знал, потому что у меня уже была практика, то есть мне уже Цой снился, как-то я с ним всю ночь разговаривал. А я всю ночь пел сомбарет улов и просто. И я был Фредди, представляешь? Так что, ну не знаю, Богемская рапсодия, Love of My Life, ну Конечно, конечно. И «Don't Stop Me Now», и «Меланхолик ну и «Богемская рапсодия». Ну, «Богемская рапсодия», конечно. Конечно, «Богемская рапсодия». А у меня как-то, я помню, в армии, я после госпиталя, и меня должны были отправить, весь изрезанный, меня должны отправить были в отпуск. А я с начальством И <coughs> мне дали... 10 дней причастия отпуска, и ладно бы меня на мою заставу, где ну, а меня в отряд, где я никогда не был вообще в чужое место, представляешь, и в комендантскую роту засунули, и у меня вообще суицидное настроение такое, представляешь, я, ну, вот в чужом месте, у меня там один только товарищ в этом конкретном подразделении, и так, видишь, плохо, и ночью я не могу спать, боли, потому что после операции. И я просыпаюсь, хожу, курю, и кроме всего прочего, они по ночам спят, а заставы-то по ночам не спят, заставу службу несут. Я привык ночью не спать, о а, а днем спать. Такое жуткое, конечно, состояние. И вот ночью я встал, зашел в ленинскую комнату, достал сигареточку, закурил, и что-то стал какие-то пластинки смотреть, и нашел из Кругозора вот эту вот пластмассовую пластиночку, вот эту вот гнущуюся. И там как раз Don't Stop Me и Jealousy. И я поставил и послушал, и мне так нормально стало, и тут какие-то пацаны проснулись, пришли, я сигаретками угостил, дежурный по части завалил такой, а, что-то там хотел сказать, потом что смотрел на меня, говорит, ты что слушаешь? Я говорю, да, что-то сели, стали болтать, тоже сигарету взял, там, ну, потом проветрить, там, проветрим, ладно, и все, а дежурного по части я как бы даже лично не знал, почему, потому что я с заставой, а он здесь, вот в отряде. И такой вот, и я как-то это воспрял духом, так что, Фредди, большой привет Саратники. на том свете, да. Саратники в чате пишут, спрашивают, ждем, когда Мальцеву приснится Путин. Мира, за победу, прошу зачислить на рифкоины, предыдущие зачисления еще не переведены на рифкоины. А вот, Ануна Крептилоидович Нибиров. А, слава. слава, мне 24 смотрю вас 24 года. Случайно наткнулся на YouTube и с тех пор практически не пропускаю. Победа будет за нами. Иншала. Слава Руси, да. Спасибо. Е, Елена Альба, Спб. Я с вами, жду 5.11. Я с вами гулял на Аврору, и у меня есть ваш автограф. Хорошо. Дрон, Спасибо. Дронов, Зеленоград, по усмотрению Победы нам. Спасибо. Спасибо. Победа. Так. Надежда. Без подписи. Спасибо. Спасибо. Ну, все, тогда сейчас мы пойдем тогда запускать фейерверки, потому что, ну, сам Бог послал нам их. <связь> Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Когда вам Путин приснится, да, ну, не знаю, как-то. У меня был случай один, вот я никогда не забуду. Представляешь, я, причем, когда что-то такое случается, Сон какой-то, не очень хороший. Я стараюсь как можно быстрее человеку рассказать, и тогда все нормально. Я уже это знаю, это как-то я просыпаюсь в воскресенье, но ну, в качестве порожняка. потому что сегодня 5 число воскресенье. Я за предом работал еще в первом созыве Думы, председателем Харито. И мне снится сон. Я проснулся утром, там, часов 10, на время. Это что-то так поспал нормально. И вспоминаю сон, что мне снилось, что я пошел на бабушкин взвоз к Волге, а мне говорят, Харитонов утонул, значит, мой председатель думы. И я говорю, как, а где он? он? Говорит, а его отвезли в больницу. Я говорю, как же он утонулся в больницу? Да, ну, вроде пока живой. И я в больницу, в девятую городскую, она так достаточно, ну, новое здание, при коммунистах построено. А это приезжает там барак какой-то, блядь, такой вот сельский барак, деревянный. Я туда захожу, а там бинты кровавые висят, такие, ну, жуть какая-то, вот, страшная такая ситуация. И я просыпаюсь. То есть ходил, искал его, не нашел, просыпаюсь, 10 часов утра, я быстрее звоню, никто трубку там не берет. А я знаешь, он в воскресенье на работу всегда ходил, и я бегом туда, прибегаю, там его помощник, Санек, значит, ну там Саньку 60 лет был, я говорю, Саш, а Петрович ты где? Он говорит, да, он туда за в Перелюб куда-то поехал с женой. Я говорю, слушай, связь. А, ну, а тогда сотовые проблемы были какие-то. Ну, хотя были у нас сотовые, но они что -то. Я говорю, надо связаться. Он говорит, ну как приедет, свяжусь. И через некоторое время, говорит, он в больнице. Я говорю, как в больнице? Я ему сказал, ты передай, потому что, я говорю, у меня просто так не бывает, что приснился. Он говорит, как в больнице? Говорю, он говорит, да он ехал за рулем, была жена на машине. Куда-то они там влетели в какую-то машину, что ли. Ну, говорит, вроде все нормально там. Ну, действительно, там... Особых таких не было, каких-то уж очень страшных травм, но вот это я запомню. Причем это такой факт подтвержденный, потому что я специально прибежал бегом в дум, мне дольше было за машиной идти, я прям бегом прилетел, зная такую особенность, и не успел, он раньше уехал. Так что спасибо, что вы нас смотрите, до свидания. До свидания.